так привет дорогие друзья сегодня мы будем делать просто мега замечательную самоделку в которой основными элементами будет вот эта вот профильная труба 60 на 60 со стенкой 3 миллиметра и дрель также нам понадобится старый редуктор от болгарки от 125 я нашел данные на металлоломе, его видимо еще кто-то пытался приваривать, нам нужно сделать ровный упор в виде конуса. Нам нужно это сделать разметку и пропилить, чем мы сейчас и займемся. Для удобной эксплуатации в дальнейшем нам нужно приварить ножки. Я взяла такие обрезки профтрубы 40 на 20 В итоге мы получаем вот такую конструкцию с ножками, для большей устойчивости. Далее нам нужно выбрать небольшой паз под ручку нашей дрели. Теперь нам нужно приварить вот такую конструкцию, а следом за ним вот такое ушко-колечко из 60 на 40 профтруба, я ее немного согнул. Это нужно будет для того, чтобы установить нашу дрельку. Как раз паз, и в этот паз встает ручка, и сейчас мы приварим все, обварим и посмотрим, что получится у нас. В итоге после обварки получается вот такая конструкция. Дрель заправляется сюда довольно просто. Также с этой стороны мы сделаем дополнительный хомут. Как я говорил ранее, нам нужно теперь сделать паз 20 на 20. Соответственно его размерность. соответственно на 20 у нас будет паз. И будем убирать данную полосу отсюда с помощью болта. Задней бабкой основания я также возьму трубу 60 на 60, это обрезок. В нее мы вмонтируем наш уже подготовленный редуктор со, со старой сломанной болгарки, которую я нашел. У нее был удлинен вал. Я его зачистил. Ну, блин, видимо, варили здесь круто, потому что вот эта часть сожженная, приварен слегка неровно и есть биение. Но я не знаю, как он будет работать в ответную часть, потому что ну, довольно туговато крутится. Проэкспериментируем. В любом случае, если что, можно будет заменить здесь подшипник. А сейчас мы попробуем собрать нашу заднюю бабку. Конструкция в целом простая. На всякий случай перестоит переправить. Допустим, вот такие моменты при сварке повело. Плоскость. Придется сильнее подтягивать. Также желательно. Вот, к примеру, мы получаем нашу заднюю бабку. И двигаемся. Допустим, вот так. Данная конструкция удобна тем, что мы можем еще дополнительно выставить соосность. Если сильно подтягивать, можем выставить дополнительную соосность. Тем более-менее отрегулировать, соответственно, наш станочек. И на данный момент мы получаем... Нам надо поднять высоту примерно вот до этого уровня. Да. На 2 сантиметра. Подняли. Нашу стойку, заднюю бабку я приварил здесь, две полоски профиля, два на два, распилил его просто вдоль. Получилось, прибавили сантиметр. И вот, о чудо у нас соосно. Сейчас мы сделаем упор и уже будем пробовать. По тому же принципу мы сейчас сделаем, ну, относительно потому же. Отрежем небольшой кусочек профиля и также небольшой кусочек профиля 40 на 20. И начнем уже мудрить. В принципе, все просто все можно найти в интернете ну а вы смотрите у вас профиль получается основной это 60 на 30 а внутри который будет ходить это 40 на 20 Соответственно, состоится пустое пространство люфта, и я вставил туда трехмиллиметровый кусочек полосы, который мы выпили из нашей 60 на 60 трубы под сам станок. И сейчас прихвачу, и будет нормально бегать. В итоге сделали мы упор, он собирается как конструктор, крепление на раму, стопорная гайка, и здесь стопорная гайка для самого упора. Площадку для упора я сварил из квадрата и укрепил косынками. Все это фиксируется, люфт нивелируется крепежной гайкой. Все, нет люфта. Также здесь, соответственно, да, это вынос по длине, точнее по ширине заготовки. А это сама, соответственно, по высоте. Сейчас будем собирать. Сейчас мы соберем полностью всю нашу колхозную систему. И как обычно в процессе подстраивается. Поэтому сам столик пришлось немного подогнуть и приварить, потому что он не доставал. И чуть-чуть подрезать направляющие. Выставляем направляющую вставляем столик. Продолжаем сборку. Узел столика готов. Теперь ответная часть или задняя бабка. И так выглядит наш станок. Для первой пробы заготовки возьму такую вот вишню. Она сухая-сухая. Обрежем сучок. Специфика работы с данным устройством такова, что нужно обязательно будет просверлить под ответную часть, и тогда она будет вставать. А сейчас накручиваем. Итак, спустя полчаса еще мучений... Биение есть как раз из-за того, что я уже говорил, что кто-то приварил изначально неровно вал. Я думаю, что можно будет попробовать избавиться, просто практически под корень с его. Сейчас мы попробуем сделать небольшой проход. мы уже практически получили кругляшок тем не менее я добился того, чего хотел биение хоть и есть, но оно незначительное и подшипник в дрели не умрет так быстро, как все пророчили Ну подведем итоги дамы и господа просто из обрезков металла из металлолома усердие желание и интерес я сделал небольшой токарничек тем не менее на этой штуке я могу допустим поточить небольшие ручки к примеру, вот такую ручечку на тот же напильник то есть применение в принципе немного но тем не менее ручки какие-то можно точить на нем и я в принципе доволен результатом будем делать Дальше а вы подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно Обязательно комментируйте. Напишите, что я сделал неправильно. Я думаю, что вы знаете лучше по-любому. Вот Ну а также можете рассказать друзьям. И спасибо большое! Вот здесь два старых видео. Жми. Смотри, вот здесь подписка на канал. Жми подписывайся. Пока!